Начинаем нашу пресс-конференцию «Доброволец за решеткой ошибка или система?» И сегодня наши спикеры Виктор Мельник, доброволец батальона «Айдар» и Юрий Лихода, общественный активист. Передаю им слово, они подробнее расскажут о сложившейся ситуации. Виктор, доброе утро, пожалуйста, вам слово. Доброе утро. Да, да, да, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. 2014 года, зимой еще... Когда был Майдан, к сожалению, в Киев у меня не получилось поехать. Я был прямым участником в Венеции, в Венецкой Был там в девятой сотне, в девятой роте, точнее. Потом, когда после того, как у нас, мягко говоря, отжали крым, пошел добровольцем в батальон «Айдар» вместе со своими друзьями, которые... Некоторые там и остались, к сожалению. После чего, после долгосрочных боев и где разных операций. Где? Расскажи несколько. Металлист, счастье, Георьевка, Луганский аэропорт. Получил две контузии. После лечился в Черкассах, потому что с черкасским взводом воевал. А после мы осенью 2014 в октябре, примерно 19 октября, вернулись в город счастья где уже была самая непосредственная и грубая передовая. То есть стояли за то, чтобы не прошли они дальше. И позиция называется «За мостом». Кто там был, кто, те знают 20... 1 ноября меня отпускают домой на несколько дней. Поехав домой, я пробыл до 20... 19 ноября, меня отпустили, до 22 я пробыл дома, это потом бы выехал. До... Да? 21, 21 ноября этого, прошлого? Да, да, прошлого, прошлого было, было. 14 mm -hmm. После, возвращаясь обратно на боевую позицию, я приехал в Старобирск, через город Харьков я ехал, своим кодом добирался, я спешил сменить еще одного человека. У нас была договоренность, приезжает один, уезжает следующий. Я спешил и не дождался, сутки надо было подождать, чтобы ехать с волонтерами, как обычно. Но решил своим кодом доехать. Приехал в Старобирск, я позвонил командиру, сказал, что я приехал. Командир сказал, что за мной приехать никто не может, потому что все машины на задании, все машины заняты. И я попросил скинуть мне на всякий случай пароль от, для проезда по блокпостах. Ну, мне пришло, пришло сообщение с паролем. Потом решил взять такси, подъехать на свою базу с Половинкино, ну, туда дистанция километров 10-11. Взял такси, такси, подошел к водителю, поинтересовался, работает он, не работает, на что получил ответ, что да, работает, поинтересовался, сможет ли он проехать блокпост, ну, выпускают, его не выпускают, в ночное время все-таки было часов около где-то без 15-10, где-то так, он сказал, да, пропускают, все нормально, но ну, я ему сказал, чтобы завез меня в половинку на, на высоту, это одна из баз, батальона айдар не доезжая до блокпоста у нас разговор был такой что кто я откуда куда еду ну и я сообщал что да я с свинецкой области да я еду с отпуска да я служу в батальоне айдар чем собственно и горжусь что я был там все на этом особо разговора не было Потом, когда мы проехали блокпост, я документы не показывал, я показал пароли и без всяких задержек меня пропустили, потому что пароль это довольно-таки сложная система, которую можно получить. Проехал блокпост, оставалось до базы примерно километра 4, где-то так. Он начал провокационные вопросы того плана, что почему вы сюда приехали, почему вы привели войну в наш дом. Это все, вы виноваты. Лучше было бы, если вы уехали отсюда, сами разберемся. На такие провокации с человеком, довольно мне незнакомым и не желающим я с ним общаться, я ему просто ответил, чтобы он ко мне не обращался на данные тематики, они мне не интересны, и с ним философствовать и рассказывать какие-то детали я не собирался. На что я увидел его реакцию моральную, и то, что он очень сильно занервничал. Ему не понравился мой ответ. Он ждал провокации с моей стороны, что я поведусь на его провокации и начну какие-то меры принимать. Я в то время даже не задумывался, а стоит ли обратить внимание на этого человека. У меня было все, внимание зациклено на задании, потому что я ехал на задание. И когда... Мы продолжали ехать, он увидел, что данным вопросом он не зацепит, он начал, а может ты перестанешь своих сограждан убивать? Ну, я посмотрел на него, опять же ничего не сказал, он говорит, можно к нам типа перейти? И я даже в эти моменты не стал задумываться, кто этот человек. Для меня он был обычным человеком, который меня отвозит с точки А в точку Б. Я не собирался с ним там... Знакомиться и тому подобное. Не доезжая до, до базы высоту, это между базами мясокомбинат и высота, была бы карта, можно было показать, где это происходило. Он разворачивает машину до переезда, там есть еще через железную дорогу переезд. Он разворачивает машину, говорит, я туда не поеду. Я говорю, а почему? Я боюсь ночное время, меня могут расстрелять. Ну, я говорю, ладно, не поедете, так не надо, сколько с меня? Он сказал, 60 гривен, я достал две купюры, 50 и 10. Рассчитался, он, все, да, все, вижу, он злой очень сильно. Взял свои вещи, то есть вещь мешок и пошел. Что с ним дальше было? Куда он делся? Я без понятия, что там с ним происходило. Дойдя до переезда, то есть метров 15-20, я прошел, я посмотрел на время, было... 10 часов, может, начало 11 ночи. Я подумал, что еще есть какой-то маленький шанс поймать попутку, потому что идти до базы и до остановки, которая находится на э, шоссе Староберкс части, э, одинаковая дистанция. То есть на базу я всегда успею, а на остановку пока время позволяет поймать попутку. Придя на остановку, я простоял примерно 2-3 часа. Потом я позвонил одному человеку, сослуживцу, так скажем, с батальона Айдар староберске и говорю, что я вспомнил, что он мне говорил, если ты не успеешь выехать, позвони, я тебя на квартиру заберу. Я просто, как обычный человек, подумал, где лучше ночевать, в палатке холодной или в теплой квартире. Я решил ему позвонить. Он приехал на остановку. Это все происходило там, не ну, в радиусе километра от двух, от места, где меня высадил водитель такси. Приехал, забрал, мы заехали на заправку, купили ребятам с Айдара на блокпост кофе. Приехал на блокпост, он с водителем вышел из машины и начал раздавать кофе. Я остался в машине, потому что я очень сильно замерз. Тогда было очень холодно. И замерз. Потом он говорит, нам надо вернуться обратно, подожди, на блокпосту за буржуйки, а мы приедем, тебя потом заберем. Меня не, не обращаю никакого внимания, надо так, надо. Я остался на блокпосту, они уехали. Приехали доблестные милиционеры в форме два человека и два человека гражданки. Зашли на остановку, где была буржуйка, на меня посветили фонариком. Я Рукой прикрылся, попросил не светить. Потом подошел человек в гражданке и говорит, что кажется он. На что мне обратно посвятили глаза. Я поднял левую руку, мне ее заломали и начали обыск проводить. Патроны, гранаты, оружие. Я говорю, я еду с отпуска, патронов, гранат нету, оружия тем более. Я говорю, в чем собственная проблема? Мне сказали, что сейчас сам все расскажешь. Одели наручники, посадили в машину, привезли в Старобейский райотдел. Я опять же спрашиваю, что случилось, за что меня задержали. Мне сказали, ты все сам расскажешь и тебе не надо ничего объяснять. Я говорю, у меня есть право на звонок, дайте мне сообщить командиру, где я нахожусь. Я служу в батальоне Айдар и командир знает, что я в пути, и мне надо звониться. Мне сказали, ты очень много фильмов пересмотрелся. За что? <смех> не за что, а под... последствия закрыли в камеру, дожидаясь с утра, чтобы пришли следователи, а оперы, я не знаю кто там. И начался раскрут дела. Когда утром пришли, они мне начали вешать дело, потому что я якобы хотел удушить водителя и забрать у него машину. Но почему-то я его не смог задушить. По словам водителя, я ему три раза на шею закидал удавку, на третий раз ему стало скучно, что я его душу и решил убежать. Ну, это есть показания в суде, которые он давал. Можно, в принципе, взять видео и посмотреть это. Что дальше? Как развивать дальше Дальше? В течение двух суток, то есть 25-го, примерно в час-два ночи, меня арестовали, так скажем, задержали, они не арестовали. А в... 26-го мне уже было э, дано на руки подозрение, в чем меня обвиняют. Со всеми истекающими. После чего меня повели в старо, повезли в Старобельский э, суд. Куда именно, я не знаю. Я ехал в машине, в город, я особо сильно не знаю там. Приехал в суд, мне в, паяли два месяца ареста. На то время у суда, не знаю, насколько у суда, но у следователей были то, что я ранее, ранее не судим, то, что у меня э, э, есть характеристики с места жительства. Ну ладно, бумажка была, что я якобы в Айдаре не был, это неприятные люди ее выписали, после чего было приложение судей и подтвердилось то что э, да, дали бумаги все которые надо что подтверждающие что я был войдали э, характеристика с места э, службы еще срочная то есть были все обстоятельства для того чтобы все подставы для того чтобы мне сделать мягшую более меру пресечения нежели держание по страже потому что это держание по страже это самая исключительная и жесткая мера которая может быть применена к человеку. Ее применяют в очень редких случаях. То есть таким макаром. Дальше меня просто отвезли обратно в камеру, еще полчаса я побыл. И по непонятным мне причинам меня перевезли в Северодонецк, где я прождал пять суток. И так как у меня не было ни нормального адвоката, ни кто мне не подсказал, что можно написать апелляцию на данные ухвалу. Я ничего не написал. 1 декабря я приехал в город Герой Харьков в СИЗО номер 27. И оттуда уже начались суды по видеоконференции, от которых я отказывался, потому что я ни в чем не виноват. И судить меня по видеоконференции я был категорически против и сейчас против. Поэтому дело передавалось полгода, менялась подсудность, то есть пытались перевести в какой-то ближайший город, где можно было бы меня судить и доставлять этапом. В августе месяце дело передали в Купинский суд, и там уже начали подниматься активисты, которые узнали, в особенности Бянка Зелевская, которая очень сильно мне помогла. Благодаря ей я сейчас сижу с вами, общаюсь, потому что она только узнала и начала поднимать обще... общественность, что я вот нахожусь там. Спасибо, Виктор Юрий. Какое ваше участие в этой истории? Добрый день. Ну, мое участие, наверное, все уже знают. То есть мы, Я уже, наверное, около года занимаюсь всевозможными судебными заседаниями по поводу... Так или иначе, людей, которые так или иначе связаны с армией, связаны с фронтом, связаны с войной. То есть, я недавно совершенно узнал об этом вопиющем случае и ну, начал наводить справки, связался с адвокатами, чтобы понять, что за человек, насколько ему нужна помощь и... Потому что я понимаю уже как бы из опыта предыдущих как бы дел наших, вы помните, да, мы несколько человек уже вытащили из тюрьмы, то есть очень, скажем так, ну я не знаю назвать хамское, не знаю такое, насколько без, бездушное отношение, ну как и вообще к людям, которые находятся в тюрьме, а к воинам АТО, ну как бы особенное. То есть мы узнали, я связался, я поговорил с адвокатом, узнал очень много интересного, например, что по этому делу, то есть дело как бы состряпано только со слов потерпевшего, в кавычках, то есть ни свидетелей, ни каких-то вещественных доказательств за год они не нашли. То есть меня очень сильно еще возмутило, что человек, там следственные действия, грубо говоря, несколько дней велись, и человек просто так вот сидел, посажен в тюрьму год, целый год, воин, не просто человек, воин за. Защитник, который может защищать, я извиняюсь, я повторяюсь каждый раз, но вот все, все время все тоже я говорю, что человек, который защищает и защищал нас с вами всех, его просто закрывают и держат. То есть я понимаю, да, может быть, он что-то там и сделал, но так расследовать же можно это все буквально там за месяц, за два, а все тянется больше года. Естественно, дальше, когда мы поехали в Купинский суд, я связался с местными активистами, они нас очень сильно поддержали, харьковчане приехали. То есть на самом деле это уже, ну не знаю, то ли как бы опыт, то ли действительно ситуация может все-таки начинает меняться. То есть обычно, когда мы начинаем ну, заходить на суд и пытаться как бы разбираться, только через 2-3 заседания уже начинает как-то смотреть в нашу сторону. Ну тут, слава Богу, Сразу же на первом заседании, хотя прокурор, опять же, вот опять рассказывая, что прокурор просто берет и вот почему в мере пресечения никаких, скажем так, каких-то претензий он не предъявляет, он просто должен сидеть. Не объясняет, почему. Есть характеристики, есть справки, там уже и адвокаты все, и справку, что его поселят э -э, в квартиру, справки, то, что ему дадут работу. То есть и все. А прокурор вот так вот, вот э -э, ну ничего не видя, просто вот находясь на рельсах, едет, он не обращает внимания ни на что. То есть вот меня возмущает постоянно, ну скажем так, э -э, хорошо, что все-таки э -э, его э -э, суд принял во внимание все и свидетельства Бьянки Залевской и как бы все характеристики справки, плюс как бы ну то, что полный зал был людей. Все-таки суд принял решение о э, изменении меры пресечения. Но дальше, вот опять же, ситуация, насколько я понимаю, если меняется, то вот, ну, насколько чуть-чуть, насколько незначительно. То есть, человека, человека, именно человека, то есть, не грабители, не бандита. Просто спокойно закрывают и ничего дальше не делают. То есть могут спокойно, то есть по, по другим, вот опять же, потому что приходится часто сталкиваться с нашей судебной системой, и опять же, да вот, ну человек, э, да, этот самый судья в отпуск уехал, а человек остается сидеть в тюрьме. То есть вот при таком отношении э, к нашим защитникам, к нашим э, да вообще, гражданам. То есть я не понимаю, как они собираются аттестации проходить. То есть мы уже все видели, да, это самое, ментовский Майдан в Киеве. Вот я ожидаю, что, наверное, скоро будет такой судей. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Uh, это, оценка, Скажите, пожалуйста, вопрос первый. Uh, кто назначил вам адвоката, когда могут, вы говорили о том, что когда вас закрыли, у вас там ничего не было... Вы не знали, как действовать дальше, потом вас привезли в Хайпо. В хайпо назначили адвоката да? или вы сами выбирали? Как этот процесс? Дальше у меня вопрос. Какая мера пресечения на сегодня вам назначена? И если можете назвать вам милию Значит, по поводу адвоката. Там получилась такая история, что моя мать, зная, что я выехал из дому на войну, она, она это все знает, я от нее не скрывал. И вдруг у меня обрывается связь, я пропадаю на два месяца. Мать не знала, никто не знал, где я и что. То есть меня два месяца, можно сказать, прятали здесь в СИЗО. В Старобирске, в Северодонецке и в СИЗО здесь. Выйдя на видеоконференцию, которая происходила для того, чтобы продлить меру пресечения, я... Воспользовался возможностью, написал матери ВКонтакте, что я нахожусь в СИЗО, пускай не нервничает, не ищет. И, тогда и попросил связаться с некоторыми людьми. То есть это непосредственно мой командир, мой напарник, который тоже командир группы разведки, самой именно разведки. И попросил связаться с Бьянкой. Первых два человека, я не знаю, может они как-то и пытались что-то сделать, но я вижу результат только Бянки. То есть это вот этот человек, который пришел ко мне на суд, те люди, которые пришли на суд. Она связалась непосредственно с командиром Мельничуком, депутатом Верховной Рады, который и помог мне с адвокатами и со всем остальным. То есть возобновить... Мое честное имя, что я действительно был в батальоне, потому что я с Мельничуком непосредственно находился на передовой в Георьевке под металлистом. То есть он меня лично знает, я его и... Может, и это и сыграло, что он мне помог, потому что он знает меня. И насколько я знаю, он многим кому помогает. Виктор, был вопрос еще по поводу того, как зовут прокурора. Прокурора еще... фамилия Серовыцкий. Сиро Вицки. И какая мера пресечения сейчас у вас? Мера пресечения – домашний арест. Скажу, что тебя... Спасибо, еще вопросы, пожалуйста. Скажите. Да, вопросы. Да. Я, я а, это, ну, я, насколько я поняла, как у меня от, от 7 до 15 лет, согласно той которые которая у меня, незаконное заплодение транспортных средств и принесение интересов повреждений. Тяжко. От семи до двенадцати. От семи до двенадцати. Но это достаточно большой срок. Скажите, как командование батальона вас поддерживает в суде? Ему есть какая-то одни, все-таки поддержка? Вы же ну, боец батальона или, ну, или препятствия? Вот я не знаю, как, кому, кто и что помогает. Я же, я повторюсь, мне помогает только несколько человек. Это непосредственно Бьянка Зелевская и комбат... Мельничук, депутат Верховной Рады. Все больше я, к сожалению. Ну, активисты, которых уже, которые узнали от этих людей, что я есть. Естественно, и они, благодаря им, я имел что покушать, что заварить какого-то чая и закурить какой-то сигарет. То есть все, от остальных я ничего не видел. Может, они пытались, не препятствовали, я не знаю. Зале заседания в суде, он уже приходит, или его больше нет? Значит, он в зал заседания боится приходить, я не знаю почему, он не объясняет. А он, согласно КПК нашей страны, он судится со мной через видеоконференцию. То есть он находится в Остаробежском суде, где дает свои показания. Дело, есть? Какие повреждения, какую нанесли, снимали побои, да, если вот, ну, вдавка, были какие-то следы, это все есть? Что-то проводили? Значит, есть экспертиза, есть экспертиза э, не на, не понят, на непонятных основаниях, то есть нет направления на экспертизу, кто его давал, кто вообще дал указание делать экспертизу. И в экспертизе сказано, что Данному человеку было нанесено тупым тупим, ну, то есть один или несколько тупые предметов в области шеи. Но они квалифицируются на момент нанесения как легкие телесные. Пожалуйста, еще вопросы. А вообще, какие перспективы подобных дел, Юрий? Вы вот уже не первый раз сталкивались с похожими ситуацией? Ну, перспективы, слава Богу, скажем так, рай нужны. Ну, в смысле нормальные, потому что, э, на, насколько, опять же, из опыта дела стряпаются ну, очень криво. То есть э, даты, все путается. Люди просто, я понимаю, что если даже всем этим следователям даже платить деньги за это, они все равно толком все не сделают. Поэтому при... То есть, ну, два условия. Хороший адвокат... И, скажем так, чтобы судьи на это обращали внимание, то есть если как бы заставить, ну вот честно говорю, заставить судей обращать внимание на эти все документы, на эти все недоработки и судить по совести, а не так, как они обычно это делают, подписанный испечь долой, то есть, ну естественно, ничего кроме оправдательного приговора мы не ожидаем. Ну хорошо, а если вот э, впечатление от дела Виктора, вот человеку в суде Старобельские и как, как со стороны это вообще выглядит Опишите. ну со стороны опять же это выглядит выглядит как, как как заказуха то есть ну опять же по нашим сведениям судя по всему у этого потерпевшего в кавычках родственник там служит в милиции Естественно, все это делалось, ну, ну опять, ну как это может делаться, если, опять же, то есть два дня всего, там два-три дня следствия вывелось, и все, после этого ничего нету, Нету ни свидетелей, ну со слов, вот слово на слово. Вот понимаете, да, как, как в том грузинском подсудимый, вы признаете нет, ну на нет и суда нет. Вот, вот где-то так. Да, пожалуйста. подобных дел в Украине? Какие люди подвергаются вот таким судам? Ой, что вам сказать. Я думаю, что вот именно людей или военнослужащих... Ну военнослужащих я не знаю, то есть, вот, вот чисто цифры, вот собираюсь, уже уже раз, скажем так, собираюсь. Дело в том, что я как бы еще состою в громадском объединении солидарность, вот, ну не вот этой, а та, которая занимается именно помощью политзаключенных. Но сейчас вот информация та, что сейчас вот только за эти два года после революции у нас политзаключенных, то есть мы считаем Виктора политзаключенным. То есть у нас таких вот случаев больше, чем за все годы незалежности Украины. Но ну вот, скорее всего, мы уже занялись этим вопросом. Я думаю, мы скоро просто там, ну вот, у разных групп, много групп занимаются этим, просто у разных групп разные критерии оценки, кого мы считаем политзаключенным. Ну, а вот так, вообще, я понимаю, это вот э, типичная ситуация вообще в Украине, вот с судебной властью, со следствием, с прокуратурой, это типичная ситуация в Украине, которую, как бы, надо срочно менять, потому что, ну, люди, вот реально, вы, кстати, вот этот суд, что нам еще, я думаю, еще повлияло на то, что изменили меру пресечения, что за день до этого в Кировограде, вы помните, да, заблокировали суд, и и суд принял решение о изменении меры пресечения. То есть вы видите, куда это все идет. Куда они нас толкают. То есть это вот, вот они никак не могут понять, что все, вот по-другому не будет. Вот начинайте работать, вот хочу обратиться, начинайте работать по совести. И все, мы же ничего не просим. Мы не просим э, выносить какие-то неправильные решения. Наоборот, мы требуем правильное решение. Еще вопрос есть. А, вы говорите о том, что... Виктора как полиция заключенного. Кому это, по-вашему, выгодно? Вот такое дело и похожее дело. Ну, вы понимаете, то есть, скажем так, я не думаю, что, допустим, там прошла какая-то директива, вот давайте гнобить военнослужащих по-любому, э, скажем так, по-любому как бы э, какому-то случаю сразу надо раскручивать. Я понимаю, что эта, эта система, она как бы на автомате борется с инакомыслием, борется, они понимают, что эти люди, которые, неважно, на фронте они, в отпуске, или, или, или, просто вернуться, они понимают, что не будут бороться с этой системой. И, ну вот, вся эта судебная система, я думаю, ну может быть, да и был какой-то там заказ, не был, ну неважно, но все равно они действуют именно так, чтобы загнать народ опять, загнать народ там, ну кого на диваны, кого за решетки, чтобы никто не, ну, как бы не протестовал, не, не отставил свою, скажем так, свою свободу, свое мнение и свое желание жить ну, по-человечески, как все. Виктор, вы для себя как понимаете, зачем вообще нужно это дело? Это дело нужно, потому что есть негласная такая задача правоохранительным органам. Она как раз началась примерно с 24, ну, в 20 числах ноября 2014 года, чтобы... Добровольческие батальоны переходили. Это было гласное. Добровольческие батальоны переходили либо по сброю ВСУ, Вооруженные Силы Украины, либо под МВС, МВД. И была негласная бойцов батальона Айдар, это непосредственно на Айдар распространялось. Их задерживать по всем любым поводам. А здесь чем не повод? Едет один боец ночью и в чем.. Сама суть один, он без волонтеров. Ему, его можно взять и применить к нему все что угодно. Да, я не отрицаю, может этого водителя кто-то и душил. может Но как я мог находиться в машине, душить его, если даже нету отпечатков моих пальцев в машине. То есть проверяли на отпечатке пальцев, а их нет. То есть как я мог... И второе, я на секундочку боевой разведчик, то есть меня учили убивать, уничтожать, делать больно, а здесь человека я, сидя сзади в машине, не смог задушить, ну это смешно, Тогда у нас получается, разведка плохо работает. Извините, я добавлю, вот вы видите, Витя, в принципе, ну так достаточно крупно. но вы просто не видели его фотографии то есть, до, до ареста, то есть там он и шире и крупнее, то есть, ну, этому человеку, как бы, ну, я не, он до, достаточно сильный и крепкий, то есть, при, и я понимаю, что если было желание или задание, но ну, я не думаю, что, как бы, в суд приходил бы ну, как бы, потерпевший. А чья директива? Это наши спецслужбы СБУ, потому что Айдар с ними не раз, так скажем, грубо ругались. Это было. И это было неоднократно. И плюс нашему правительству не выгоден такой батальон, который может за себя постоять, и не только за себя, а и за всю страну. Вот я думаю, это только и СБУ, и правительство. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? А, спасибо большое, что пришли. Нам сегодня поделились про историю. У нас были Ковмельник, добровольцы батальона Альдара и Юрий Лехота, общественный артилист. Спасибо. Спасибо.